Сегодня вы узнаете, как приготовить чикин масало необычное по названию и вкусу блюда, родина его, в Индии, подается оно с лепешками нан, но сейчас не об этом, читайте рецепты и все узнаете сами. Как готовится это блюдо, да также, как и все остальные вкусные вещи, с душой и заботливыми руками. В индийской кухне особое значение придают различным пряностям и специям, видимо, ввиду произрастания таковых в этой стране, хорошо что не обязательно ехать в Индию для того, чтобы попробовать экзотическое колоритное местное блюдо, в наше время его можно с легкостью приготовить дома. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Займемся для начала куриным филе, его нужно промыть и нарезать на кусочки, желательно резать в длину, кладем курицу на смазанную подсолнечным маслом сковороду, перемешиваем. Ставим в духовку при 180 градусах на 20 минут, можно просто обжарить курицу на сковороде. Берем сковороду с высокими краями, разогреваем подсолнечное масло, ложки 3, кладем тмин, лавровый лист, гвоздику, кардамон и палочку корицы, обжариваем минуты 2-3, туда же кладем нарубленные головки репчатого лука и опять обжариваем, затем рубим мелко чеснок и нарезаем помидоры кубиками. Складываем в сковородку и обжариваем до полного размягчения помидоров. Вытаскиваем куриное филе из духовки. Кладем в сковороду к овощам. Посыпаем молотым кориандром, куркумой, чили перцем. Все перемешиваем и тушим на небольшом огне минуты 3. Болгарский перец очищаем от косточек. Нарезаем мелкими кубиками. Я взяла зеленый перец для контраста. Кладем в сковородку и тушим 5 минут. Помешивая рагу, достаем сливки и вливаем их к овощам с курицей. Лучше брать сливки пожирней, чтобы они не свернулись. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь завершающий штрих, который определяет название блюда. Нам понадобится индийская смесь специй, которая называется гарам масала. Туда входит имбирь, лук чеснок и острый перец. Все перемешиваем и дотушиваем в течение 3-5 минут. Перед подачей вытащите палочку корицы и лавровый лист. В таком виде можно подавать на стол. Приятный вам чайкин масалы. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Курица филе, 500 грамм, помидоры, 4 штуки, перец болгарский 1-2 штук, лук репчатый 4 штуки, чеснок 4 зубчика, сливки 50-100 грамм, гарам масала 1 чайная ложка, семена кардамона 4-5 штук, гвоздика 3 штуки, корица 1 штука, кориандр 2 чайных ложки, перец чили 1 столовая ложка, куркума 0 5 чайных ложки,